Рассмотром. Сейчас немножко этих оплеух дадим. Вот так, потихонечку, скромненько. Но, тем не менее, все равно надо. Серьезно, Сэм. Раньше грибы были гигантские. Сейчас, правда, так же увеличиваются. Увеличиваться начинают. Особенно опята, гигантские дождевики. Да, Лёш? Точно, потому что я э, не помню про вот эти большие дождевики, ну, чтобы ну опять же, это тоже не интернета, у нас тогда не было телевизор, только один. Ну, про эти дождевики только когда интернет, по появился. Ну, что, вот эти вот есть голову, большие, до этого ни, никогда не слышал, не видел, тем более. Так, ладно, полетели. Сейчас стартуем. Немножко замечаний. Потому что даже этот ресурс, вот, тем не менее, при должном разборе вызывает очень много вопросов. так, Сородение, в общем. Так, слушаем. Нам достаточно часто... В комментариях под роликами люди высказывают претензии, претензии не к нам высказывают, а к высоким светлым сущностям и к богам, которые всех бросили, ушли и оставили всех заниматься здесь и разбираться с этой грязью, задавая вопрос «почему?», «за что?» и так далее. Я даже удивился, вот, что на этом ресурсе, который, как правило, да, действует абсо абсолютно не по-русски все-таки на самом деле, вот, как правило, когда кто-то из публики задает вопрос, такой требующий э, правдивого ответа, вот этот вот ведущий, да это и другие, собственно, ведущие, там э, есть женщины разные, да, девушки, вот. Но ну, этот ведущий однозначно или закрывает этот вопрос от, без ответа, или как-то уводит в сторону. Ну, далеко не демократически. Грубовато. Вот. Да, И а, понимаете, вот эти, ну как, как их назвать, семинары или как-то вот эти вот занятия, фрагментарно показываются без должных вот этих ответов. Вот. И я бы очень удивлен был, когда вот такой вот вопрос, который, собственно говоря, любой просыпающийся человек задает. А за что? Да. Почему? Ведь все вот это славянство говорит о чем? Что у нас великие предки, великие боги, а вот они сотворили весь этот мир. А почему мы в такой жопе? Почему, если мы выиграли Великую Отечественную войну, победили там гитлеровский фашизм и все такое прочее. Почему мы нищие? Почему даже это вот... пораигравшие э, хорошо живут, ну... Значительно лучше. И почему вдруг те, с которыми мы якобы разбили этот фашизм, вот эти вот всякие там американцы, англика, англичане и прочие да? эти самые, почему вдруг они вот так вот нами, так сказать, мягко или недовольны и все норовят нас этот самый. Вот Почему вот это руководство, вот этот Кремль так называемый, прочий, начиная там, я не знаю, ну, наверное, со Сталина что ли, или э -э, с Ленина, или э -э, с Ивана Грозного... И по нынешних этих самых, мягко говоря, не очень любит собственный народ. Может, это вообще не собственный народ, да? Ну, так сказать, чужой, верхушка это, ну, понятно, да, как вот этот глазик, отрезанный глазик и остальная часть этой пирамиды. Вот. Но к этим великим богам, вот этим всяким перунам, сварогам и прочим этим самым должная такая претензия. Почему? Вот, и я все эти лета, которые осознанность появилась во мне начинает я начинаю просыпаться вот это продолжаю просыпаться я отмазок в стиле почему так спрашивают в разных тематиках, в разные направления. Наслушался отмазок, потому что, ну, таких умных, э, разлаживающих все по полочкам, после которых не должно у тебя остаться никаких возражений, ты, да, хорошо, впрягся опять в ярмо и пошел дальше эти самые бор борозды делать. Э, я таких наслушался отмазок, во, и вот очередная пошла. А это почему? за столько лет этот вопрос актуален. Какого хрена? Как там? Кто виноват и что делать? Вот так вот его еще это самое... Что, что, что, за, что за Извечный говно? русский вопрос. Что, что это такое творится? Который поднимал еще якобы Чернышевский, да? Вот. И все время вот эти вот, блин, скользкие какие-то гнилые отмазки. Ну вот, слушаем очередную. А, мы начали уже давать Дорийское наследие и сейчас... Постараемся досложить общую картину, общее понимание того, почему это случилось, и тогда, возможно, такого рода вопросы снимутся. Соглашение древних родов. В преддверии второго потопа и наступления темных времен в космосе состоялся сбор тех высоких сущностей, которые могли повлиять на ситуацию. Так как видели... Я сейчас этот вспомнил сразу. Церковь... Э, это, на разрушенных, на развалинах церкви? Вот, примерно вот так. Это что, я развалил? Нет, это в 10 веке еще. В, предв... в преддверии второго полтопа, когда приближалась, ну извините за такое пошлое выражение, приближалась очередная жопа для человечества, да? собрались великие сущности, которые могли вот так вот сделать и вот эту всю хуетень, тень, отменить ее к ебеням феням. даже первый потопы жопа. хуетопы топы и все эту самую хренотень, блин, и все просто э, нормальную школу жизни здесь поставить, чтоб не было здесь потопов, чтоб не было здесь отрубания голов Умершления младенцев, которые еще не нагрешили. Мириады и мириады живых существ убиваются. Чтобы греха в принципе не было. Чтобы там... было только обучение. Как вроде бы там э, землю готовили для того, чтобы якобы это такой обучающий центр. Вся вселенная прилетает сюда учиться. Вот. Почему превратилась в какую-то кровавую вакханалию? И вот они собрались... И стали решать этот вопрос. Ну вот простите за то, что это самое, потому что это не просто накипело. Вот Я всю свою сознательную жизнь, думаю об этом, почему мир так не устроен, мягко говоря. Почему такая кругом 20, 1, беспредел совершенный. Абсолютно, абсолютный, тотальный беспредел. Ну слушаем, ладно, попытаемся. Да? Очередное оправдание некоего персонажа, который э, почему-то, почему-то защищает какую-то структуру Светлана Одинцова А кто этот мужчина в белом на экране? Вот, Кстати, хороший вопрос я кроме там, как ее, Велена, Велислава или как, и то опять же, это не имя и фамилия. Я даже не знаю, как его зовут. Да я тоже не знаю, безусловно. Он никогда не представляется, нигде не этот самый. Ой, блин. Приходите туда, приходите сюда, приходите к нам. только, и все. Вот, приходите к нам на этот самый. Ну, мне не особо интересно, как его зовут там. Это же опять же, пока Иванович или там, как там, как бы это назвать этот самый, да? Видогор какой-нибудь, 2.0, да? Да нет, ну... Ну, я хотел стебануться по поводу родовой его, вот, так сказать, принадлежности. А -а. Вот. Испаленного стана, так скажем, да? Ну, вот. Ну, мне не суть важна. Мне важно, какие энергии, какая информация, какие глубинные процессы стоят за вот этим вот нарисованным на экране нашего монитора условно говоря персонажем. Мне это не особо интересно. Мне важно суть то, что они подают. Но и это вот, все равно показатель э, скрываемости. Ну, по потому что не по правде. А. Да. Так, слушаем дальше. Для все событийные ряды и всю картину целиком. Было принято решение об отсечении определенных событийных веток с целью сохранения основного светового ресурса. То есть той ветки, которая сможет отыграть сквозь пространство и время, когда это время придет. На этой ветке должны были собраться души тех, кто может повернуть ход истории, несмотря на то, что это как будто бы невозможно. Нужно было создать видимость того, что все идет своим чередом по плану врагов. ну точно так же как этот самый да вот я на хитрый, хитрый план это нам нас 8 лет хитрым планом путина все это самое кормили да вот начиная с того что вот как нас арестовали после того как собственно говоря началась это да после того как минский сговор это ну, сделали да, да? Вот, вот это вот, и 8 лет по-прежнему обстреливали и до сих пор обстреливают Донец вот почему-то вот блин эту гребаную Авдеевку никак мы не можем взять вся эта монструозная якобы армия и все такое прочее и по Донецку по прежнему э, херачат mm -hmm. по Горловке вот. сегодня у, у нас, нас два этих назад... самых э, взрыва ну Бомбахи. вроде бы этот самый вроде были сбиты были эти самые да БПЛА эти да Но ну, тем не менее понимаете вот это нельзя это, за этот самый закруглить э, о чем я этот самый Хитрый план. А, что это хитрый план, да? Хитрый вот они собрались, все эти, все эти ветки реальности значит, осуществятся, будут миллиарды и миллиарды жертв, но по одной ветке реальности очень хитро спрятали от врагов. Так может давайте все-таки честно скажем, что враг силен, и мы на самом деле подставили жопу, чтобы Или нас парти... имели вообще дыхательное и пихательные. Или партизанить надо вот. настолько а Не надо пиздеть о том, что блин, наши великие предки, эти боги, там, трали, вали, они управляли. вот И чтобы это вот... Для чего это делать? Ну что вы все время крутите, блин, задом и врете, и врете, врете и врете. Может все-таки надо признать, что мир выглядит совершенно по-другому. И это не, не какой-то обучающий центр, а на самом деле все по-серьезному. И человечество может быть утилизировано кедрение фени, сожрано э, какими-то там инопланетными паразитами. Или, не суть важна. Они вот это вот. Мы вот сейчас вот поучимся, сейчас какие-то экзамены сдадим, и все станет вдруг вот так вот сразу заебись. Ну не бывает такого, блин. Вот я всю свою жизнь, не только сознательно, а бессознательную, вот в этом ущербном этом состоянии нахожусь, вечного этого недостатка информации, правдивое, это вообще пипец, э, тотального э, недостатка знаний, э, можностей, перекрытое абсолютно все это дело, бесконечное это уныние, это нищета, это с советских времен, все перекрывается, все глушится, все это, ну давайте честно... Говорить, в конце концов. Давайте начнем честно об этом говорить. Зачем, непонятно, кому лизать задницу. Надо же признаться в этом. Не говорить о том, что наши там предки, там могучие, трали-валя. А почему потомки в таком ущербном состоянии? Они задумали там хитрый такой план, когда враг не будет подозревать, мы вдруг вот так вот, раз, блин, и вывернемся, блин, и все станет хорошо. И когда же это настанет? Сколько раз уже обещалось, этот... Хрущ говорил, нынешнее поколение молодых людей будет жить при коммунизме. И на это вот так вот положили. В 80-м году. Да, в 80-м году. Я уж думал этот самый, я в 70-м каком-то году думал, ой, хорошо, я как раз вырасту, трали-вали, буду только этот самый, и начнется коммунизм. И наконец-то я не буду копейки эти собирать да, экономить книжки. на, на завтра когда там эти 15 копеек Мне выделялось порой да и я все равно их собирал в течение недели чтобы собрать чтобы купить какую-то книжку которую не найти в библиотеке а мне кто-то из знакомых ну пользовались мной там знакомые там друзья всевозможные но опять же друзья в кавычках ну, вот предложить какую-то фантастику да вот какую-то книжечку вот что вот такую библиотеки не найти а я до чтения был э, ну Жаден. Да. Э, все время был голодающий, да. И вот я вот это экономил всю неделю, ну вот, не жравший, да, вот, э, чтобы книжицу какую-то купить, понимаете? Вот. Я думал, ну все, наконец-то. Вот деньги отменятся, там траливали книжки везде появятся, в библиотеках появится этот самый, да, э, доступ во все эти храни хранилища. вот, Не будут утилизироваться, уничтожаться книги из хранилищ. Вот, потому что поменялось политическое руководство, вот, и больше такие книги не достать, потому что их собрали и увезли. Вы что думаете, это только Петр Первый книги собирал со всех этих самых, да, чтобы их, якобы, копии снять и утилизировать? Нет, только поменялся генеральный секретарь, да, вот этот, э, не знаю, как их назвать, этих, геносеков, гомосеков этих. Все, предыдущая изъялось, все это дело, да. Вот, и под, под эту гребенку и развлекательная литература тоже. Так, что там, Антоха? Да, Ян, Олег, меня слышали? Да. Здраво, еще раз, что хотел сказать, по поводу вот этого извращения тренажера. Такой момент. Вот был изначально здравый тренажер. Ближе потому, к, к микрофону поднеси. Здравый, безденежное общество. Все было прекрасно. Все свивались. Возможности свои проявляли. А какая тварь исказила? Вот в этом вопросе. А не в том, что там навязали. Что якобы этот венажер такой жесткий и прочее. Был здравый мир. Кто-то его испоганил. Как-то вот так. Да, Антуха, благодарим. Благодарим, конечно. Вот, э, для меня вопрос остается открытым. То ли он изначально был такой, и нам только втюхивает, что можно там изменить, и что вначале это было все хорошо, то ли каким-то образом пошли вот эти искажения, и мир этот, условно говоря, с ног на голову стал. Ну, наша задача по-любому, по-любому все равно вернуть правду, справедливость, поставить все с головы на ноги, а если не вернуть, то создать, включить эту правду наконец-то. Если не получится здесь порядок навести, значит, надо будет сотворять новый. Так, ну продолжаем слушать вот эти отмазки. Так, сейчас тут Миша классно написал. У них отмазка Бог терпел и нам велел. Как всемогущее существо могло терпеть, а не исправить мгновенно. Извращенец что ли? Ну, я тут дальше больше это горячо выскажусь на эту тему, потому что здесь особенно такой момент подлый. Так, слушаем. Высокие знали, на что шли, так как множество святых душ должны были претерпеть качественные изменения, сохранив свет, несмотря на боль белкового тела. Также они понимали, что людские страдания будут огромны, и что люди будут звать к небесам, и будет казаться, что их никто не слышит. Самое трудное – это оставить своих детей свет, который... Вот, понимаете, вот сейчас вот, как там, казаться, что тебя не слышат, да. Это действительно так. Любой человек в очередную какую-то передрягу, в какую-то задницу попадает, какие-то страшные мучения претерпевает, гибель там ближайших родственников, друзей, детей, там, стариков, не суть важно. В общем, трагедии испытывает и вызывает действительно, ну, как говорится, к небесам. Почему? За вот это вот такое вот наказание? Понимаете? Все прекрасно не знали. Вот эти постановщики этого спектакля. Да, прекрасно да, да, все это эти страдания э, понимали. Вот, так Понимаете этот самый? Э, знаете, есть такая ну как бы не, не поговорка, но так вот такой э, словесный такой э, обороты такие, да? Не знаю, как это правильно назвать. Если э, вам э, кто-то выглядит как, ну извините, я буду выражаться, как пидорас, действует как пидорас, так может на самом деле это и есть пидорас, а не какие-то там пресветлые боги, предки, вышние какие-то э, эти самые, да? Дорасы, так сказать. Вот понимаете? Если действует так, последствия такие, если вот они выглядят вот так вот, значит это может быть не оправдание, может это действительно так. И это не предки были наши, а предков наших или не было, или они были утилизированы. А эти мрази, Прикрываются вот этими всеми Почему? Потому что они высосали всю информацию Знания и ведания Высосали на пытках там на всевозможных Почему вас памяти лишили? Вот почему Никто внятное объяснение Потери памяти э, При входе сюда в это воплощение Никто внятного правдивого объяснения не дает Все время, время отмазки Все время отмазки Самая крутая, которую я слышал, да вот вы ж не выдержите, если вы будете помнить, как вас предыдущие 50 миллионов раз э, мучили, насиловали и умершляли. Шушь, это также, кстати, можно задать а, вопрос. а я что, такой, блядь, дебил, что мне нужно 50 миллионов раз воплощаться, чтобы понять вот это вот кровавый молох вот, этой, э, вот этого, блин, тренажера. Как его назвать? Я термина не подберу, как назвать вот это вот кровавое это месиво, что здесь нужно воплощаться миллионы раз для того, чтобы что-то понять. И да я с первого этом. раза понимаю в этой вот в этом воплощении все прекрасно уже все понимаю. Вот нету идиотов, которые это не понимают, только те, которые или предатели или ну на самом деле просто нелюдь. Или человек. еще, когда хитрый этот сам, это чтобы опыт был более точный, ценен, ценный, поэтому стирается память, чтобы не опирался на прошлое эти самые. Блин. Поэтому это вот большой такой вопрос. А наши ли это предки? Наши эти, эти боги, или там вышние ипостаси, все это дело, что они так легко дают на растерзание. И вот еще это самое предыдущее, небольшое сейчас. И что люди будут взывать к небесам. И будет казаться, что их никто не слышит. Самое трудное – это оставить своих детей свет, который ты породил. Вот у меня вопрос такой грубый сразу. А нахуя их оставлять? Вот нахуя? Дальше уже я слушать не буду это, потому что все это – это пиздец какой-то. Да? Вот. Мы э, с Яном прошли вот эти страшные вот, эти вот испытания. Вот бойцы моего батальона тоже не дали бы соврать. Вот если предстояло что-то самое опасное, ну выезд куда-то на серьезные такие эти самые бои, столкновения, я выезжал сам с группой самых надежных, самых проверенных бойцов, когда особо опасно было. Когда это становилось уже более-менее привычным, я посылал Яна как командира группы вот этой особо проверенных. Вот когда я уже был не в силах просто, и там спать нужно было эпизодически, и все такое прочее. Сын выезжал. Когда это было более-менее уже обкатано, уже выезжали другие более-менее надежные бойцы вот этой группы на определенные э, сложные такие вот мероприятия, которые грозили, э, ну скажем так, большими-большими жертвами. Война. Война, потому что никогда в самую горячую ту самую я никого не подставлял. Я перся, извините за эту самую, первый. Сначала разобраться, что к чему. А потом уже, потом уже, когда это все привычно, уже подготовлено было. Я готовил батальон э, спецназа, понимаете? Вот, но я готовил. Я не подставлял никого под вот это вот. Вот дети будут трали-вали, они будут такие страшные муки терпеть, блин. А вы, суки, что, как, как можно было бросить на поругание вот это своих потомков отдаленных? У которых и близко нету тех можностей, которые были у вас, конченых тварей подонка э, мразматиков. Да. Как это можно было? Бы сюда, Какого вы хрена своих себе? праправнуков запустили под этот молок? то сами бы вперлись бы, блин, сами потеряли бы память и давай разбираться с этим, что вы сами подонки натворили. Сколько можно жопой крутить? Проститутки вы гребаные извращенцевые кончелыжные, сколько можно врать, когда вы начнете говорить правду. Я сейчас не укоряю этого персонажа, который вот это а замутил, да, вот. да, потому что это просто обыкновенный этот самый. А те сущности, которые стоят за вот этим ресурсом сородения, и даже не в этом дело, что это ресурс, этот сородение Тьма этих было ресурсов, которые мелькали, рассказывали какие там великие славяне, великие предки. Сейчас мы чихпых Трали -вали. И этот чехпых, я вот сколько мне уже этот самый, да? Э, 58, наверное, лет, да, ну, вот. Сколько я себе помню, вот это вот пидоростизм, этот, блять, только усиливается. Вот еще немного и будет заебись. И это я все время помню, что вот, вот это будет. Это будет, это будет хорошо. И после э, тономорники, блин, цифилис э, этот придумали. Теперь специально, э, когда, блин, порядок начнется. Когда начнется порядок? Туда-сюда этот каток катается по территории Украинской ССР. Какого хера вы сдали этот Херсон? Вы что, блядь, до этого не понимали? Что водная преграда, речка, да? Что нужно наступать не туда вот прыгать, блин. А вот определенно этот самый. Дошли до Днепра Катачок. по всей этой территории. нет. И ебемся мы, крутимся вокруг этой Авдеевки. Все, нету этих самых э, крупных э, вакуумных зарядов, чтобы решить вопросы с вот этими э, боевиками, которые там засели. Типа на, глубоко в, в, в, в этой промзоне Авдеевки. Объявить по всему этому самому, что мирное население должно съебаться оттуда, если там еще идиоты такие есть. Вот. И шандарахнуть, и разобраться с этим, и прекратить вот эти обстрелы э, Донецкой Горловки. Я уж молчу за другие населенные пункты. Сколько можно с этим разбираться? Сколько можно? 8,5 лет. Вы что, охуели а, что ли, а? а? народ? Когда народ начнет просыпаться? Ну сколько можно уже, об а вас ноги вытерли уже, непонятно все это дело. Да? И все находятся вот эти ресурсы, то сородения, то еще какие-то числа. Вот, и которые оправдывают все это дело, да. Христанутам уже не верят, теперь э, славя, славя, славянистам не верят уже. А, уже и, и ну, ну да, ну, мы же давно не верим, и другие не верят. И новые придумывают такие, которые там уже э, э, ведические, э, э, перверсные, ну, короче, я бы так сказал. Ну, сверхэзотерические, сверхтрансцендентные, э, вот так вот даже сказал, что, что даже не здесь Незакрепленный, а все там косм... Сколько косм... мы этих ресурсов переслушали, сути? перевидели, блин. Э -э ой. Сколько стихотворений писал это, это <свас> как его? <свас> Уже и забыл его. Вот тот, который читал этого самого, ну, Бога -бо -бо -бо слушал, как он. Масли. Масло. Ага. Ой, блин, не с числа. Ага. Эти ресурсы, которые рассказывают, что вот сейчас вот вот, вот, сейчас вот начинает да, происходить. Вот тут сразу вот вопрос: вот Леха пишет. Серьезно, сын Да, а зачем тогда вообще память нужна? Проще забыть или стереть негативный опыт, чем всю память. Нелогично как-то. Вот и все. Вот, поэтому... Зачем она нужна, если ее всю стирают нахрен все время? всю стира? Зачем это? Вообще память Это нужна? Для чего? Что? Если нету, никто не, не вспоминает о том, что между этими воплощениями. Правильный вот вопрос. Для чего она нужна? Вот. А вот эти <къем> приходящие, в том числе ко мне приходили вот эти бабы. Вот. С ресурса это Думай сам, да? Вот. У Сереги, <къем> этого. Приходили вот эти бабы, которые пытались мне навязать вот эту карму. Вот что якобы в прошлых жизнях я то-то и то-то сделал. Вот. вот потихонечку вот так вот, да, потихонечку вот это клеймо предателя на человека сажают. Вот что делает по большому счету вот это сородение? Оно говорит о том, что наши предки были конченые подонки. Понимаете, конченые подонки. Они взяли и своих правнуков подставили. Отошли в сторону, кинули. знали, что идет э, э, ночь творога, сварога, без рога, вот, и будет жопа полнейшая, ну, да? Вы же понимаете, насколько этот уровень э, творизма еще более повысился? Они знали ветки вероятности, которые будут, жопные ветки вероятно на, на таком уровне. Это круче, чем Перун прилетел и говорит, сейчас будет э, ночь сварога, потому что галактика крутится, и вам здесь будет жопа предупредил. Мы тогда тоже эти вопросы задавали. А какого хрена не построить флот, если это все вот это есть, эти галактики, вот эти планеты, и, блядь, увести э, своих сородичей, своих кровинушек, внучков-правнучков, детей на тот сектор, который в свету еще. Галактики. Такой простой вопрос мы задавали. Почему? А это еще более жуткий уровень творизма и предательства, что они могли то, что, условно говоря, Перун вообще никуда не летал, потому что все было бы нормально. Они могли отрезать плохие ветки реальности, где зло творится, зло вообще купировать принцип прижечь там как-то его вообще чтобы его не было изначально настолько они продвинуты и все было бы зашибись и вообще никаких не было проблем вот какой уровень новая новая новая планка предательства и, и, блин не могу подобрать слово кроме как пиздеца. Вот, а все же упирается в, в какие вещи эти самые, да? То, что вот эти шарики-лошарики -шарики летают, звезды галактики и прочее, вот это хуеблядство да, непотребно. тоже на нем. Вот. А если вы такие могучие, создали весь этот мир, то какого хрена вот эту галактику не развернуть, не отвернуть куда-то, чтобы она каждый раз... <свят> и каждый раз она, блядь, в это говно погружается, одной своей этой самой, да, как она там спиральным этим рукавом. Рукавом, рукавом погружается регулярно в эту в, область в тьмы, борщ. что надо это самое ну да, как ложкой кто-то черпает что-то, да, а, так а рука... и, и обжигает. Не, рука в тарелку попадает а. в галактике. Вот. И вот этот рукав попадает регулярно, да что регулярно, уже договор установили, что вот столько-то планет в этой галактике, 10 тысяч планет этих темных попадают они в этот рукав, и там вот договор даже надо, вот вы не нападайте, они каждый раз нападают, каждый раз анально всех это самое трахают, но нет, в этот раз они же уже будут соблюдать этот договор, опять перетрахали всех этих самых, изнасиловали предков, этих потомков, блин. Следующий раз через 250 миллионов лет, другая раса существует, опять она это в говно погружается, блин. И сколько можно? Вы Мне что, идиоты конченые, понимаете? И вот получается, что ввиду того, что мы стартовали с вот этого момента, да, и мы на самом деле находимся в специально выделенной области, области пространства. Стартанули мы вот круг жизни. Что до этого было, бесполезно об этом рассуждать, бессмысленно. Вот. Не нужно об этом говорить. А нам прививают, что? что мы на планете крутимся, что наши предки конченые пидорасы были. Они регулярно знают об этом, что мы попадаем в области тьмы, где будут всех э, мучить, умешлять тысячи, тысячи поколений будет происходить в таком этом самом ущербном состоянии, будет а вот вдруг кто-то выживет, и вот те, которые выживут, это вот как Пелехова транслирует те, которые выживут, они обретут такие возможности, что просто охуеть, так может не нужно было подставлять никого понимаете, вот получается, вот вот эта доктрина, понимаете вот здесь вот собака порылась что все вот эти сородения и прочие, славянистые славянисты, сверх там, эзотерики, говорят о том, что наплюй на своих предков, это твои предки были конченые подонки, это они виноваты во всем этом. Понимаете? Не враг какой-то, который уничтожил предков, предположим, да, уничтожил предков, завоевал, поставил раком, и имеет сейчас по полной программе, и говорит, что это мы ваши там кураторы, ваши боги, ваши там эти самые, понимаете? Перевернули все абсолютно. Поэтому давайте не нужно говорить о том, что вот наши предки вот плохие были. Что вот они там проиграли, они подставили. Я в это не верю. Я в это не верю. Вот. Потому что это быть не могло. Потому что мои предки суть такие же, как я, как мой сын. Вот. Мы не способны на вот это вот предательство. Это определенным образом, ну, это как в христе, христанутости, Родился все во грехе. То есть греховность привить, что Та, у тебя же предки вот такие вот, нужно опираться на вот этот вот опыт, который опять же, который никто не помнит, потому что память типа же обрезают, да? И от него плясать. Вот. А то, что это создано, возможно, врагом, вероятнее всего. Вот. Это, это уже... целенаправленно, понимаете? Целенаправленно вносится в голову сама такая возможность само такое понимание что возможно предательство распредки предали да а как это еще понимать знали все прекрасно могли устранить это все это дело могли не устранили давайте ветки реальности траливали кто-то выживет и там все будет хорошо это предательство ну там завалера она прикрыта ну для меня по-простому да Говоря, это на самом деле предательство такое даже, как бы это сказать, в особо извращенной форме. О, ну как вот там так? этот э, э, обыкновенное чудо или где это было, что о, и его жену душат? Вот он говорит, ну как в этом же было, mm -hmm. да? ну как-нибудь, дорогая, yeah. оно образуется, ну, вот. -убить, да, убить дракона, или это убить дракона, ну. Вот что-то типа этого, понимаете? Поэтому не приемлите вот это все, это гадости туда, не приемлите. Даже такие продвинутые ресурсы, тем не менее, как я говорил, так и повторяю, след за Алексеем Васильевичем Трехлевым. Пули дьявола разложены, не это сработает, так другая, но обязательно, чтобы вы были, посчитали себя порочными. Родились вы в огребхе, вы способны на предательство, все, если вдруг чего, да ну ну не я такой, жизнь такая, меня заставили там и все такое прочее, ну все эти отмазки, которые городят, оправдывая себя, всевозможные там палачи, убийцы, э, ну и все такое прочее. Так, ладно, достаточно долго да, да, на эту тему.